О, да, друзья, о, да. А, как вы видите, у нас в обзор попадает такая непонятная пока что для меня игрушечка под названием Home. Все просто и понятно, я думаю, всем сразу же стало. А, давайте вкратце, поясню уже, что у нас представляет из себя. Это, кстати говоря, бесплатная и недавно вышедшая игра. Home это у нас, так сказать, хороший симулятор ходьбы в котором мы создаем какие-то стихотворения и пишем музыку. Нам придется отправиться в поэтическое и музыкальное путешествие о том и узнаем все-таки, что же значит для нас дом. В этом путешествии мы узнаем, что же все-таки значит для нас дом. Ну что ж, давайте, ребят, посмотрим на эту пока что реально непонятную для меня игрушечку. Кто уже, ребят, разобрался, можете смело писать комментарии по этому поводу, и давать свои советы, ну а мы продолжаем, точнее начинаем наш с вами первый обзор и наш с вами взгляд на данную игрушечку. Что ж, давайте пробежимся по меню, что у нас здесь есть, я так понимаю здесь у нас, а да, точно знаю, что в этой игре нет русского языка, друзья, пока что имеется 4 варианта на выбор, но русского здесь нет. И нам придется руководствоваться только нашими базовыми знаниями. Так, давайте-ка... Это, я так понимаю, выход. Э, или, или, да, или это вход ли, я не знаю. То есть тут есть некоторые данные, некоторые вкладочки, с которыми вы, ребятки, можете разобраться сами. Ну что ж, а мы входим в игру. Играем мы вот за такого глазастого паренька. Я не знаю, может быть, это не паренек, а девчулечка какая-то, в общем-то. Хрен его знает, пока не разберешь, судя по тому, что... Ну, наверное, все-таки это парень. Ладно, будет парень, значит, который сейчас будет здесь шастать и наводить шороху. Что нам нужно сделать-то, я не понимаю. Так, давайте подойдем к этой тумбочке и посмотрим, как же можно здесь взаимодействовать. Так, мне сказали, что я должен здесь писать музыку и рисовать картины, да, я так понимаю. Так, так, так, сочинять, точнее, стихи и писать музыку или что-то, или петь, наверное, я не знаю. Так, что это у нас такое? Это у нас картина. Так, на который изображен дом. Так, тут, интересно, можно как-то присесть сюда, я не знаю, раз. у нас только умеет вот так вот делать. Хау, друзья, хау, всем привет, добро пожаловать в мой дом. приходите ко -ка мне как-нибудь на чай. Я оформлю по-быстрому, всех угощу. Так, ладненько. Я так понимаю, нам надо вот в эту дверь, скорее всего, да, потому что здесь ни с чем я взаимодействовать не могу. Да, пока что, ребятки, странная игра. Наш персонаж так, ох ты ж, я открыл для себя новое. Вы видели, да? Вы видели, он, он, у нас ходит на правую кнопку мыши, то есть мы можем, зажав правую кнопку мыши, просто-напросто э, указывая направление идти. Вот это, ребятки, прорыв. Так, дальше следующие функции, какие у нас есть: а, нажатием на ролик то же самое происходит, что и на левую кнопку мыши. Так, а на какие-то другие, короче, ребят, на какие-то остальные клавиши он настолько лапы вот так машет и все. Фью, я не понимаю, что с этой игрой. Прыгать ты можешь, прыгать, по-моему, он не может. Фью, странный типок. А что же здесь от нас требуется-то, я не понимаю. Давайте выйдем в дверь, возможно, там нас ждут ответы на все наши вопросы. Выходим, друзья, раз. Так, что это у нас тут, новая локация? Ох ты же, ё-моё, как сразу засветило это. я чуть не ослеп. Так, вот это да, вот это у нас дверь, как будто я в какой из какой-то сказки, я Алиса в стране чудес, блин. Вот так вот перемещаюсь через дверку шкафа в другие измерения. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что же здесь такое, что за область нам открылась. Какая-то клетчатая доска, как будто бы занесенная каким-то белым порошком, а может быть даже и снегом. Про порошок говорить не будем, иначе это нехорошего сулит нам. Ладненько. Так, видим мы футбольный мяч, с которым наверняка можно взаимодействовать. Я ему сказал, хау, мяч, как у тебя дела? А он мне говорит, все круто, бро, отстань от меня. Видишь, лежу, никого не трогаю. Ладно, идем дальше. Так, это что у нас такое? Нам сказали, что мы здесь можем писать что-то. Возможно, здесь... Так, тоже сердечко появилось, не пойму, это мы так исследуем объекты или что? я Не пойму, друзья. Так, подошли мы, значит, к этому, к этой штуковине, и нам тоже здесь появилось сердечко. Так, давайте-ка подойдем тогда к столу, что у нас тут тоже самое будет, да, прям вангую, да, друзья, то же самое, подошел. Ну, как-то взаимодействовать-то с чем-то можно на более продвинутом уровне, кроме как махать рукой? Похоже, друзья, нет. Так, ну ладненько, пока для меня мало что в этой игре понятно. Мы ходим а, через какие-то непонятные двери и а, ставим лайки всем предметам, которые видим на пути. Ну что ж, давай доска и тебе тоже поставим лайк. Ага, тут у нас появилась даже картиночка Да, уже очень много на самом деле Чувак, да ты просто прогрессируешь на глазах, как я погляжу Смотри, как одним движением руки нарисовал такой шикарный рисунок Мама, папа, я, счастливая семья называется, да? Так, ну что ж, да я так понимаю, дальше тут нам ничего не светит Так, а с шифтом он бегает? Нет, он с шифтом тоже так же машет ручкой Привет, привет, друзья Пойду-ка я куда-нибудь об стеночку Хотя тут стеночки не, я не найду Так, ладненько, давайте идем в эту дверь Куда же заведет... Ох ты, компьютер! Да, давно я уже не играл за компьютером. Так, это похоже на какой-то офис. Мы попали в офис, а стен здесь нет, чтобы убиться об стену. Черт, я хотел это сделать. Ну ладно, пока, видимо, не судьба. Пока только найдем стену, я постараюсь разбежаться. Хотя мы здесь бегать тоже не умеем. Так, что тут, кто такие? Ребятки, привет всем. Ух ты, это что, была пробежка? Или подождите, или... а, это он так ходит. Я думал, у него пробежка была. Ладненько. Так, что тут у вас? Работаем потихонечку, да? Где отчеты за, за прошлый год? Ну-ка, давай, с... привет, говорит. Ну, ладно. Я как большой начальник решил тут э, поразбираться немножечко. Они все говорят привет. Всем ставлю лайки. Все замечательно. Все хорошо тут у нас. Прям вообще мир хороший, без плохих каких-то мыслей. Так, что нам нужно здесь делать? Надо всем сказать привет. И ты привет тоже, чугунная голова. Бумажная ухо. Так, ладненько. Давайте скажем этому привет, наверное, я не знаю, где у тут вообще лог задач наших, я не вижу, что мне надо сделать, у меня есть только один какой-то значок, вот видите, в правом верхнем углу экрана, и там циферка, циферка 1 стоит, блин, вот тоже ситуевина, постоянно мышка ускальзывает на второй мой монитор, так, а что я хожу по белому, а следов не остается, ладно, не будем прикапываться, идем в следующую дверь, я так понимаю, нам здесь нужно бегать через двери. Видите, время у нас... Э, время, что у нас 3 часа. То есть это дня или ночи, не понимаю. Но суть потому, что светло, наверное, дня. Так, этой доске надо тоже поставить лайк. У тебя что-то не ставится. Не всем, друзья, ставятся лайки. Вот этому можно поставить. На, держи, не, мне не жалко для своих. Для своих братишек мне не жалко. Так, ладненько, давайте идем дальше. Задерживаться тут не будем. Так, куда опять мышка скакала Что нас ждет в следующей двери? Сейчас у нас прогрузится область. Ну что, ребят, что вы думаете по поводу игры Home? Как вы видите, все перед глазами, все, что сейчас происходит, это новая игра, которая вроде как обладает неплохими отзывами. Я посмотрел на нее в Стиме. и вроде как да, лю люди о ней отзываются положительно. Но я пока что-то нихрена хрена не въеду в ее положительность. Ну хотя да, можно судить о том, что здесь всем лайки ставят, что это положительное все здесь вокруг. Всем ходишь коту вот сейчас лайк поставлю, здорово, или кто там такой, что это за черный комок там, да, кот, коту лайк поставлю, смотрите, как я его двигаю, да, я его быкую, а он двигается, что ты здесь, ты что здесь устроил, балагана? ну давай убирай за собой, убирай быстро, не хочет, а, смотрите, как я его двигаю, как какую-то пустую банку. Так, ладник, он даже не привстал. Это что, у него был прыжок, что ли? Ты что на меня быкуешь, котяра? Давай, иди в мусорное ведро. Так, тебя надо, похоже, запихнуть в мусорное ведро. Иди давай туда. Не хочет идти. Так, ладненько, прыгает. Вы видели, как он прыгает прикольно? То есть вообще даже никакой анимации лишней нет. Зачем ему анимации? Он просто прыгает на хвосте, как тот тигр, из Винни-Пуха. Так, ладно, давайте идем дальше, друзья. Мы не будем здесь задерживаться. Прикольно, прикольно прыгающий кот, блин. Так, что нас ждет дальше? Пора расширять наш круг творческих возможностей. Ведь это игра, я так понимаю, про наши творческие умения, наверное. Это что, с нами кот пошел, да? Я ему лайк поставил, он теперь увязался. И у него над головой стала звездочка. Вы посмотрите на эту звездочку. Так, это что у нас тут, типа дискач? О, ребятки, дискач, прикольненько. Это я вовремя зашел. Давайте-ка я тоже потущу сейчас. Что, тут надо куда-то на клеточки вставать или что так? Ну я понял, надо пробежать и всем лайки. Ты что так стоишь, встань нормально. Ты так больше смотри, не стой. Тут же люди ходят вокруг тебя, а ты так стоишь. Ну ты блин даешь. Так, ладненько, давайте всем лайки поставим. Тебе тоже лайк. Если тут игра заключается в том, чтобы ставить всем лайки, то я давайте вам всем поставлю лайки. У меня немножко от этого танцпола в глазах уже ребит. Что-то он как-то подозрительно дергается. А кот за мной так и как увязался, так и не отстает. Этот, смотрите, как странно он прыгает. Ну ты вообще а, смешной. Так, ладненько, давайте идем сюда. Что у нас здесь? Так, этим динамиком тоже надо лайки поставить, наверное, нет? Не надо. Так, так, бармен, где бармен? Мне, пожалуйста, одну, одну, одну рюмочку дать на реку чего-нибудь. Нет никого, ну ладно, пойдем дальше. Пойдем дальше, раз нет никого. Так, вот такая, ребятки, игра. Хорошо, хоть двери не забывают ставить, чтобы мне можно было переходить в другие локации. А то я не знаю прям, что в этих локациях делать. Ходишь, просто всем рукой машешь. Подождите-ка, я же здесь вроде был. Да, я здесь был. Почему закрылась дверь? Почему закрылась дверь? И мне туда нельзя обратно. Мне обратно нельзя. Это уже вечерняя. Это уже вечерняя карта. Здесь у нас появился, появился еще один типок в маске. Так, я ему отдал одну монету. Я так, да, вот эти желтые, это были у нас монеты. Я сейчас отдал ему монету. И вы заметили, у нас снова стало светло. То есть это нуждающийся тип. Да-да-да, то есть один из тех самых, о кого вы подумали. И я ему подал свою единственную монету. И опять стало на душе светло. Идем в другую локацию, друзья. Мне так кажется, что это сейчас была какая-то обучающая миссия. А вот и наш открытый мир. Вот и наш открытый мир. Вы смотрите, сейчас пойдем дерево нарубим. Сейчас пойдем камушек подобываем. Но, ребят, вряд ли. Эта игра у нас не о том. Хотя вот что-то мне вроде предлагают подсобрать, да? Что я, чему я... Я чему там лайк поставил? Какому-то цветочку, видимо, ну ладненько. Идем дальше. У нас какой-то лагерь прям интересный. Какой-то лесной лагерь прикольный. Та, да, тут никого нет. Так, интересно, можно об, об костер обжечься? Нет, костру, как вы, наверное, ребята, догадались, можно поставить лайк. Что тебе надо, кот? Нет у меня ничего пожрать, ты у меня все клянешь. Иди давай мышей лови. Иди давай, я здесь в лесу по-любому много их Так, мяу-мяу за мной прыгает Так, вот там есть болото, я смотрю Так, вот цветочку опять лайк давайте поставим Черт, как интересно, у меня копятся деньги, мне хотелось бы узнать Они у меня сами копятся, из-за того, сколько я лайков кому-то наставлю или как? Так вот, пожалуйста, ребят, я могу по болоту побродить Что может быть еще круче? Болото отличное Лягушек, правда, нет, только один кот Прыгающий по поверхности воды А нет, может даже и потонуть И все, а дверь тут есть? Двери, я смотрю, здесь нет Никакой Так, вот это, это что-то, какие-то частицы А, вот вижу дверь В этом, ребят, лесу тоже есть дверь Без дверей уровни здесь не обходятся Иначе бы вообще Непонятно было бы, что здесь делать Это, ребят, был просто тупик И называется, приплыли Так, давайте идем дальше что у нас там? Какое-то как будто отражение я увидел там. Да, то есть. Вот такой геймплей, вот так вот мы бегаем, вот так вот мы тут бегаем по уровням, вот так вот мы взаимодействуем с людьми. У этого чувака какое-то сердечко, да, на груди. Я ему также поставил лайк и иду дальше, но... Такое ощущение, как будто он вроде увязался за мной, но не знаю, не знаю, посмотрим дальше, что будет. Путешествуем, ребят, между локациями. Так, все, отстали и кот, и чувак. И мы находимся в какой-то комнате. Да, то есть я вижу, что здесь много взаимодействия с чем не приходится. И как-то прям мы просто-напросто... Ладно бы дали какое-нибудь оружие в руки. А это очень мирная игра, где мы просто перемещаемся и наслаждаемся. Из, из разряда релакса, ребятки. Идем, расслабляемся, релаксируем после тяжелого трудового дня. Вот так вот упутавшись в шарф, как этот чувачок, которым мы играем. И все нам ни по чем. Так, ну ладненько, давайте дальше идем. Так, странно. А почему двери за нами закрываются? Я могу и обратно идти, нет? Нет, прям игра нас сама подталкивает каким-то действием. Ты, ты говоришь, чувак, давай уже иди. нехрен тут стоять. Смотри, какую красоту мы тут тебе наворотили. А ты стоишь на месте указателей, на которых ни хренашеньких-то и нет. Ладненько, идем дальше. Я так понимаю, типа какой-то а, мини-лабиринт. Хотя на лабиринт он не сильно похож, там что это было на лабиринт он не похож, да, потому что тут везде есть указатели. А если я пойду не по указателю вот сюда, например, что я по указателю дохожу раз, и все. Все равно, ребят, результат, смотрите, один тот же. Хоть ты идешь по указателям, хоть без них. Все равно, результат, я так понимаю, один. Закрываются двери. И я прихожу, прихожу к следующей своей комнате. Открываем и погнали. Так. Что-то как-то, мне кажется, немножко скучновато, да Но музыка, кстати, приятная Вот, кстати, помните дом, который я на картинке показывал вам? Вот тот самый дом, который был изображен на картиночке Это у нас северное сияние Ах, какая красота Я балдею, прям, друзья Так, ну давайте зайдем уже в этот дом Так, тут никого нет в окрестности. Никто тут мимо моего дома, возле моего дома нигде не это, ничего не делает? Не, вроде никого нет Давайте зайдем уже в этот дом и посмотрим ага как-то много народу нас встречает вы видели вот ребят что-то нам пишут да я бы я бы с удовольствием прочитал сейчас это вслух но у меня знаете проблемы с английским поэтому мне тут что-то сказанули я тут что-то вроде как зашел и пока не понимаю что это тут за туса такая мы прошли игру или что вы ребят издеваетесь так, подождите, давайте сейчас все-таки со всеми этими ребятками разберемся. Да, вот тот код, вот этот тип, мы его тоже, кстати, видели. Давайте всем сейчас наставим лайков. Да, тут какие-то буквы у нас зависли прям по центру экрана. И не понимая, что это значит, обычно таким способом а, завершается какая-либо игра, какими-то титрами. Мне что-то там про дом говорят, да, то есть и так далее. Но у меня с английским плохо. Ребятки, кому интересно, можете потом перевести и почитать. У нас первый обзор, первый взгляд на данную игру. Да, и, собственно, по, -по, -по вашим, ребят, пожеланиям из голосования, я решил сразу же ее в первую очередь запилить в обзор, потому что она вам так сильно, я так понимаю, понравилась. Да, но я, если честно, тоже сам хотел на нее взглянуть. И вот в итоге посмотрел, и что-то я не могу... Э, не могу никак врубиться, что здесь к чему вообще. Вот у нас хороший так костер горит, вот наша фотография, на которой дом... Вот там какие-то два чувака даже на фотографии стоят с котом. Да, видите? Это, я так понимаю, я, вторая вторая, вторая рядом со мной, наверное, моя девушка. И кот. То есть, все идеально, идеальная семья, идеальный дом. Но! Мне хочется узнать, что здесь, блин, можно делать. Ох ты ж, мое тут можно даже в мяч играть. Ну что, ребят, поиграем в мячик. Давайте. Что вы не играете-то? Давай, давай, давай, на вес, на вес пасуй. Пасуй, передаю пас тебе, давай, держи Что-то никто не хочет играть Я тут один как дурак бегаю Ну, ладненько, давайте попробуем Еще с чем-нибудь повзаимодействовать Я думаю, это не все, с чем можно здесь взаимодействовать Давайте подойдем вот к этой картине Мона Лизы. Что-то она здесь прям скучает Стоит одна в углу, и, наверное, мы сможем Да, мы сможем также ей помахать рукой Под хорошую, расслабляющую музыку Так Ну и А дальше что? Дальше-то что? Да, вижу, что кот, вижу, что нашел там себе женщину э, Вижу, что здесь тот самый бездомный, которому я помог И все, все, друзья, все веселятся, всем хорошо Но мне что-то от этого как-то не очень И я обратно выйти не могу И как быть-то, друзья, это не конец ли случайно этой игры? Что-то, ребят, я вообще не понимаю смысл Напишите, пожалуйста, в комментариях, ребятки, в чем смысл данной игры если честно, я просто, я, ну, лично для себя я сделал вывод, что это просто расслабляющая, э, пошаговая какая-то инди-игрушечка, которая позволит тебе реально вот так вот э, сесть после тяжелого трудового дня под теплую, такую приветливую музыку, расслабиться, походить, взаимодействовать, поставить всем лайки. Ребят, тоже ставьте лайки, как я оставил вот этим всем замечательным людям. Которые мне попадались на моем пути Ребят, я уже заколебался, если честно, колесить Пишите, пожалуйста, свои комментарии По поводу данной игры а, Ну и я даже не могу, ребят, предложить То, что я ее буду проходить Из-за того, что вы наставите много лайков И она получит много просмотров Потому что я уже ее прошел Что, собственно, здесь проходить-то? Здесь и взаимодействовать-то больше не с чем вот, и, ребят, и если вы считаете, что я ее не прошел и там есть продолжение, тоже, ребят, сообщите мне об этом, пожалуйста, в комментариях, буду рад почитать. Ну и, конечно же, играйте только в самые крутые топовые игры и всем приятного геймплея.